Мы провели экскурсию для э, прекрасной половины нашего города Курска, для курянок. Еще с 2013 года э, сотрудники центра разработали целый цикл экскурсий, которые называются «Лики старых улиц». Улица Максима Горького для нас, для курян, считается музеем под открытым небом. Улица, которая осталась нам в наследство от 19-го начала 20 века. Это дома наших купцов, известных людей, которые э, внесли особый вклад в историю нашего города.